Эй, йоу, я просто хочу заработать денег на еду, погнали! Итак, ты на подкасте Мысли Путника, и сегодня мы обсудим три обоссанные заезженные темы. Да, это так, но они еще и на слуху, и у меня есть некоторые мысли. И ко всему прочему, необходимо учитывать водную часть. Там, где я говорю, что хочу заработать, за счет ваших обоссанных просмотров, деньги себе на хлеб. В первой части мы обсудим арест Ховы, а во второй части уже, конечно же, заебавших всех сериал «Игра в кальмарах». Ну и в конце ролика нельзя не затронуть фильм, который уже стал классикой мирового кинематографа. Конечно же, речь идет о Робокоп. Хуй знает, как эти темы между собой пересекаются, ну и ладно. Но мало ли кто не в курсе, что 6 июля Себа года в отношении Ховы была применена мера пресечения в виде заключения по стражу в связи с предъявленным ему обвинением по части 2 статьи 205 прим. 2 у «Оправдание терроризма и за песни о теракте во время мюзикла норд -Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал эту песню «ужасной ошибкой». Но он отказался признать вину в ее распространении. Но ты наверняка ее уже слышал. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает законом 7 лет лишения свободы за данное преступление. Оно относится к категории тяжких и это максимальное наказание за данное преступление. Есть такое понятие, как сроки давности совершенного преступления. Так вот, для данной категории преступлений они составляют 10 лет. Блогер Андрей Нефедов, на чьей странице был выложен ролик, рассказал следствию, что видео было записано в 2018 году. Однако близкие Хованского настаивают, что это случилось в 2012 году. Так вот, тупые, подчеркиваю, безмозглые репортеришки и другие недоблогеры, утверждают, что если все-таки как-то докажется, что песня исполнена в публичном пространстве в 2012 году, то уже истекли сроки привлечения к уголовной ответственности. Однако, совершив достаточно простые действия, открыть там УК, допустим, и сложить 12 плюс 10, мы получаем 22. То есть сроки давности наступят в 2022 году. Срок следствия в настоящее время составляет 5 месяцев. То есть у следствия и суда в теории еще остается 3 месяца. Для рассмотрения действий, совершенных Ховань. Ну, во-первых, нужно еще доказать, что видео впервые было опубликовано в 2012 году. А во-вторых, все-таки 3 месяца это достаточно длительный срок. Но лично мое мнение следующее. Зная Оу, не думаю, что он действительно это делал в целях оправдания терроризма. Он, конечно, больной придурок, за что мы и любим этого алкаша. Но не настолько, чтобы оправдывать терроризм. Делал он это прежде всего по тупости. Какая-то глупая шутка, Ну, все мы порой подобное что-то делаем. Как бы кажется, порой пошутить на грани, в данном случае он переступил эту черту. Но думаю, в итоге все-таки все закончится хорошо. Ведь все это понимают. Я имею в виду, что Хова не оправдывает терроризм. И уж точно не террорист сам. Короче, в общем, смотри, ситуация такая. Мы подошли уже ко второй части видео. Я хотел рассказать, про... рассказать, поговорить о сериале «Игра в кальмара", в который не вкладывались совсем, то есть в продакшн данного сериала не вкладывались, не плевались большие деньги. Данный сериал просто, короче, такая ситуация. Категорически сам по себе просто разошелся через э, сарафанное радио, там социальные сети, короче, люди друг другу его скидывали, э, начали там писать тиктоки, там, короче, и все пошло, поехало друг за друга зацепляться. И буквально из каждой щели сейчас слышно про этот сериал, конкретно всех заебавших уже. Но сериал классный, мне понравится сейчас будет спойлер если не смотрел то перемотай знаешь что короче ой нам первый игрок в игре игрок номер один Ну там игроки короче были по номерам вот с 1 по 246 какой-то там номер так вот который был первый игрок которому присвоили первый номер он и оказался создателем этой игры Короче, дальше ситуация такая, хочу сказать, что я посмотрел этот сериал э, с любимой. Меня он цеплял э, каждую минуту, каждое действие, мне было постоянно интересно, что же дальше будет происходить. Сериал э, чем-то постоянно захватывает и э, каждую секунду есть интерес, что будет происходить дальше. Когда заканчивается серия, есть огромный интерес, что же случится в следующей серии. Не знаю даже, как бы я поступил, если бы такая игра была в реальной жизни. Даже если бы я был в плохом положении, пошел бы я на такое. Думаю, что вряд ли не на такие действия. Но возможно, что если бы я не знал, а как получается, оказывается, что игроки не знали, что их будут убивать, а они по сути выиграли только в переворот этого бумажного квадрата, то они не думали, что там будет игра на смерть. Возможно, что я бы даже и сам бы захотел поехать и принять участие, чтобы каким-то образом улучшить свою жизнь. Но если бы я знал, что там смерть, то, скорее всего нет поэтому и герой этого самого сериала в конце когда выигрывает увидел этого человека который заманивает следующего он к нему подошел взял его за шкирку и с такой искренней ответственностью криком и ужасом в глазах кричал ему нет не играй не едь туда это было понятно, что просто-напросто у человека перевернулась вся жизнь. Он понял, что он многое заработал, много денег, но потерял он больше. У него погибла мать, она болела, и теперь ему уже не нужны эти деньги. Он хотел их заработать для нее. А ты как думаешь, ты бы что сделал в этой ситуации? Напиши, пожалуйста, комментарий со своим мнением, что бы ты сделал в данной ситуации. Поехал бы ты играть? Согласился бы ты на эту игру или нет? У меня всего лишь 182 подписчика, и мне очень важен твой комментарий. Мне очень важно твое мнение. Братик, сестренка, мне очень вы важны. Ладно, спасибо большое вам. Идем дальше. Итак, ну что, короче, мы подошли к третьей части видео. Поговорим о фильме Робокол. Этот фильм был снят в девятом году. Ну, в 80-х годах, короче, в общем. Несколько частей этого фильма... Было снято и этот фильм был классный этот фильм был лучше, чем фильмы, снимаю сейчас особенно в России мне лично этот фильм нравился наверное потому что все-таки это что-то необычное я когда я смотрел его был ребенком но технологии снятия данного фильма Точнее сказать, этот фильм даже точнее нравился не только детям, но и взрослым его смотрели, и он всем нравился. Такого еще не видел никто никогда. Технологии данного фильма были гораздо лучше, чем сейчас некоторые фильмы снимают полное говно, шлаг и боль и разочарование, так сказать. Те фильмы снимались э, от души, они снимались, э, как вам сказать, те фильмы делали прям искренне, и люди старались, как это проще-то вам объяснить, типа сделать годный качественный контент в виде фильма. Сейчас же в основном э, фильмы все делаются с учетом на современные тренды и с современной обработкой того, что фильмы внедряют разные популярные вещи и социальные, социальные группы, так сказать, людей, которые не совсем нравятся Людям, которые хотят посмотреть просто фильм, хотят посмотреть историю, а им навязывают некоторые моменты, которые нужны, нужны, так сказать, в продвижении, чтобы основная общественность была в курсе всей этой деятельности, что в мире происходит. И чтобы, так сказать, не зацепить в никакие другие стороны, чтобы они могли негативно, так сказать, расстроиться и отозваться, либо же подать какие-то жалобы на данный фильм. То есть режиссеры, так сказать, у режиссеров, у производителей кинематографа связаны в некоторых местах руки, и они не могут полностью раскрывать свой потенциал и исходят из того, что есть. В общем-то Старые фильмы короче, были ну, на порядок выше, чем снимаются фильмы сейчас. Там была история, как она есть, история, как написал там, сценарист, как это видел человек, без разных размазываний, без разных фильтров, через которые приходится проходить сейчас фильмом. Если сейчас там придумали какой-то текст и сценарий, его нужно сперва обработать. Пропустить через фильтры, вырезать ненужное, вырезать запрещенное. Сейчас очень много запрещенного. И по итогу-то теряется смысл фильма. И он становится неинтересным. Он становится категорически неинтересным, стрёмным и несмотрибельным вообще. Поэтому мне и нравятся старые фильмы, и не только Робокоп, но... Акцент я взял именно Робокоп, потому что ну, мне он нравился. А, и это мировая премьера, вот, и это фильм тех времен. Возьмите любой фильм, другой, Терминатор, Рэмбо, Жан-Клод Ван Дам, как, как у него там фильмы были. Первый удар, второй удар, там, крепкий орешек, там, все вот эти фильмы, они, они супер, мега, ультра, категорически, максимально охуймонные. А то, что фильмы сейчас делают, особенно те фильмы, которые делают в России, это просто боль, печаль и, и разочарование. Так вот, идем дальше. Фильм Рабаков. Более по существу, что я хотел сказать дальше. 15 фактов, 15 охрененных фактов о этом фильме. Первый факт, это у нас режиссер этого фильма, Пол Верховен, изначально отказывался снимать, прочитав сценарий данный фильм. Но его жена настояла на том, чтобы он все-таки попробовал поработать с этим сценарием и а, снять этот фильм. Все-таки жена его что-то увидела в этом, что не увидел, а, так сказать, сам режиссер. Возможно, заработался, женщин в семье, получается, бывает больше свободного времени, и они Иногда бывает, что в жизни некоторые ситуации идут а, лучше, чем, так сказать, сильная половина СМИ, короче, вот. Так, ну что, погнали. Второй факт о фильме Робокоп. Изначально планировалось, что Робокоп, главный персонаж фильма, должен двигаться быстро и резкий, иметь резкие движения. Но... Питер Уиллер, актер, который сыграл Алекса Мерфи, полицейского, из этого фильма, которого в дальнейшем сделали Робокопа, из которого в дальнейшем сделали Робокопа, сказал, что движения лучше сделать медленными, потому что костюм Робокопа был тяжелый, и ему было трудно быстро в нем двигаться. Пол Верховен же не, согла... не соглашался с актером, потому что... Он хотел сделать все, как написано по его сюжету. А он хотел, чтобы Рыбаков двигался быстро. Гримеры э, подсказали тоже э, Полу Верховену, режиссеру этого фильма, что не получится у актера у вас двигаться в этом костюме быстро, потому что он весит 80 килограмм. И э, они попробовали сделать медленные движения, снять... Сняли. И по итогу Пол Верховен, увидев окончательный результат, как это выглядело на камеру, медленное движение Робокопа, как он двигался. Помните, да, какие у него были движения? Он двигался достаточно медленно, как робот. Фильм Робокоп, «Робо», робот, робот. Как-то все сходится. И у меня, на самом деле, когда я смотрел этот фильм, не возникло никаких претензии к тому, что он так двигается, потому что это робот. И сам Пол Верховен, когда увидел окончательный результат, он согласился с этим, ему даже самому понравилось. И он даже немного разочаровался в себе, как режиссера и стал в дальнейшем в этого фильма прислушиваться к своей команде. Итак, третий факт. Заключается в том, что костюм персонажа был очень горячий. И, и Питеру Уиллеру, актеру, было очень жарко в этом костюме. И он был очень тяжелый. Что я сказал во втором факте. Как они вышли из этой ситуации? Они подключили к нему просто кондиционер. Подключили кондиционер. И это помогло в дальнейшем уже в съемках. Каким-то образом, я не знаю каким, но они подключили этот кондиционер к костюму. Получается, костюм был внутри полый, там проходил воздух холодный, и а, актер начал охлаждаться. Сразу же перейдем к четвертому факту. К третьему факту, понятно. В четвертом факте было то, что костюм Робокопа был очень большой и не помещался Автомобиль полицейского, то есть он автомобиль рыбокопа, который как раз таки имеет тоже основной такой кадр в фильме. Он, они очень часто показывают, что Робокоп патрулирует и ездит на машине, выводит а, машину. Вот он не помещался туда. Просто костюм не помещался. Они сделали так они не стали снимать кадры, как он как он открывает двери, и садится в машину, и как он открывает двери, и выходит из нее. Они это обошли тем путем, что они снимали сразу же кадры на машине, когда он уже ведет ее, Они просто помещают туда пол костюма. И в половине костюма актер или, скорее всего, там уже был каскадер, Каскадеры, вроде они называются, которые снимаются за, за актеров, уже там вел. И сделали акцент на том, что когда он выходил из машины я отчетливо помню этот кадр когда снимается нижняя часть машины, появляется нога робокопа и топает с таким звуком на пол как будто бы он выходит. И после этого кадра уже показывают его крупным планом, когда он из, вышел из машины, когда он уже находится снаружи. Пятый факт. У нас фигурирует Роботин, Директор по спецэффектам и гриму, Пол Волкер, попросил Роботина чтобы он сделал яркий грим, когда Робокопу, у Робокопа снимается шлем, когда, Робокоп, когда Робокопу снимают шлем. Чтобы был яркий грим, насколько я помню в фильме, очень отчетливо и выражено показано его лицо, и всякие проводки сзади там присоединены, короче, к нему. сделано очень круто и цепляюще сделано. Что роботин сказал ему, что невозможно так сделать яркий, яркий грим, чтобы сделать хорошую яркость, чтобы были, были яркие сцены. Потому что этот грим очень сложен в выполнении и будет доступен далеко в будущем. что Такого, такого еще ну, такое сделать невозможно. Но Пол Волкер настоял, сказал, что сделать нужно, надо делать и никак иначе. Только так и не так иначе и никак. Идем дальше, короче. Роб собрался, сделал, подумал, короче, и сделал. Сделал яркий грим, сделал все, как хотел, сделал, можно сказать, прорыв в киноиндустрии тех времен 89 -го года. Впервые сделал такой яркий грим так качественно. Так выразительно, ну как бы я вам сказал, что это было на уровне компьютерной графики, но сделано, э, так сказать, гримом, аналоговым, как же вам объяснить-то, сделано руками, как скульптор из подручных средств, никакой компьютерной графики. После, в дальнейшем, когда уже состоялась премьера, роботин пришел посмотреть на Фильм и расплакался, очень сильно был растроган тем, что у него получилось сделать. Потому что, видать, ему очень сложно было добиться такого результата и он превосходил себя. Наверное, только он отчетливо понимал, что насколько он сделал круто. Такое можно было сделать только в 2015 году, а он совершил этот прорыв в 1989 году. И Пол Волкер и Роботин продолжили дальше работать вместе. Они снимали еще фильм «Вспомнить все» и остаться дальше крепкий Керриджик. Ну что, шестой факт. О одной сцене из фильма, которую посчитали... А, да, я вам сейчас так сразу же и рассказал, да? В общем-то, была такая сцена, когда Робокоп приходит домой, уже в новом обличии, когда его, из него уже сделали Робокопа, и он приходит домой, его не узнает жена, но узнает его собака, и жена тоже в дальнейшем понимает, и они подумали, что данная сцена... Окажется для зрителей слишком слезливо, на фоне остального фильма она будет выглядеть некорректно, ее убрали. Но в дальнейшем, в 2014 году, в ремейке ее уже добавили. Седьмой факт. Сразу же перейду к седьмому факту. Идея фильма Робокопа Полу Волкеру пришла после просмотра фильма голубая лагуна не могу понять сам почему так но это факт это совсем другой фильм романтика выживание на острове никакой фантастики но идеи бывают приходят в самые разные моменты нашей жизни как мне пришла идея снять этот ролик Внезапно, не знаю, почему я решил это сделать, захотелось что-то написать, что-то снять и там сделать монтаж. Достаточно сейчас в процессе съемки все трудно происходит. Надеюсь, вы меня поддержите своими лайками и репостами. Инстаграм заходите, подписывайтесь там, вконтакте, короче, везде там у меня социальные сети, короче, которые указаны на ютубе, ссылки там под видео. Есть этот ролик достаточно нестандартного формата моего игрового канала. Ну, я просто пробую что-то новое, и мне это интересно. Погнали, восьмой факт. У нас идет о том, что костюм Робокопа для съемок фильма обошелся в 15 миллионов долларов. Это одна треть бюджета съемок всего фильма. Погнали, девятый факт. Девятый факт состоит в том, что сценаристы и режиссеры, и вообще кто этот фильм придумал, думали, что этот фильм не понравится полицейским. Но по итогу полицейским все понравилось. Они были даже очень рады данному фильму и с удовольствием его смотрели. Особенно делились впечатлениями о сцене. Которую сняли, когда Робокоп бьет полицейского головой об свою машину. Одиннадцатый факт. На самом деле какая-то дичь. Все такое, как бы... Как бы вам сказать? Нэнси Аллен, подружка, подружка Робокопа в фильме, она обошла на кастинге к фильму очень известных других актрис. Не понимаю этот факт, но, возможно, это какое-то тоже достижение это лично самого, самого актера вот этой Нэнниси они больше как бы не сильно относятся к фильму, но тоже записано как факты. Двенадцатый факт заключается у нас в том, что изначально на роль Алекса Мёрфи, на роль Алекса Мерфи робокопа хотели взять не Питера Уиллера, а Эдди Мерфи. Но потом решили, что этот персонаж будет выглядеть достаточно так слишком комично для сюжета этого фильма, для посыла нужен более серьезный вид персонажа и мужественный выбрали актера Питера Уиллера. Еще Эдди Мерфи афроамериканец имеет э, темный цвет кожи, а костюм светлый. И режиссеры, и сценаристы решили, что все-таки э, нужно, чтобы из-под маски был на, более светлые более, выходили более светлые черты лица. Это бы казалось бы, более, более так сказать. Э, красивее выглядела бы для фильма. Но в ремейке, в ремейке 14 -го года костюм Робокопа был черным, как раз таки подошел бы, подошел бы э, актер другой актер. Так, mm -hmm. окей, тринадцатый факт, в тринадцатом факте значит что? Пол Волкер хотел заменить актера Питера Уиллера на актера из чужих. Льюисом Хенриксоном, потому что Питер Уиллер много жаловался и было с ним проблематично работать. Но Льюис отказался от данной роли и больше не было кандидатур, видать по, физи, по нижней части лица наверное подходило, я не знаю более-менее. Вот и оставили его оставили и льюис хенриксон короче отказался потому что у него просто не было времени и поэтому дальше остался сниматься Питер Уиллер до конца этого, этой части в значит 14 факте четырнадцатом факте расскажу вам о том что о том что возрастную категорию они хотели сделать первой категории Рейтинг, возрастной рейтинг хотели сделать первой категории, это 18+, чтобы привлечь большую аудиторию, но фильм не проходил, по некоторым сценам он был возрастной категории второй, не вырезали эти сцены и фильм получил рейтинг первой возрастной категории, но мы... Потеряли некоторые, наверное, очень крутые сцены, злые, там, типа, которые прям было бы интересно посмотреть. Ну и заключительный факт 15: то, что Питер Уиллер в следующих фильмах не стал сниматься. Они завершили свою деятельность вместе, и Полу Волкеру пришлось искать другого актера на ролевую комнату. Ну что, на этом все. В заключении хочу сказать вам, что это мое первое такое видео, где вот я так постарался снять. Надеюсь, что это видео понравится вам. И я буду в дальнейшем поднимать актуальные темы. Самые различные актуальные темы. Я надеюсь хотя бы на тысячу просмотров этого видео. На некоторые репосты я бы хотел, чтобы сделали репосты и поставьте, пожалуйста, лайки. И я буду дальше делать данные, данные тематические видео. Еще хочу сказать, что спасибо, что смотрели. Ставьте свой комментарий. Ну и сильно так сказать, не ругайте меня за это первое видео, потому что это мое первое видео, и, ну, как бы я, как бы, действительно старался. С вами был ваш путник-мыслитель. Пока!